Да. Здравствуйте. Это все? Второй экземпляр такой же? Да. доверенность Доверенности у вас нет, я правильно понимаю? На что? Вы сотрудник ДНС? Да. Вы сотрудник ДНС? Да. В прошлый раз вы говорили, вы сотрудник. Ну а теперь вот оформили. Оформили, да? Ну, на получение товара материальных ценностей у вас есть доверенность? В таких получения товаров материальных Вы сейчас что от меня хотите получить? Подмена устройства. Это товароматериальная ценность, правильно? Которую вам выдали. Да, да, да. У вас есть доверенность на то, чтобы вы от меня получить? Марина же сказала, что она с полным комплектом документов вас отправила. Как это, сервис? -плэн. Вот ваш акт. Размер. Ну, акт то а все правильно. Ну, а доверенность где? На что доверенность? Вы первый день экспедитором работаете? Любой экспедитор, который там куда-то не на складе сидит, да, а куда-то выезжает в другом месте, получает товар материал. А доверенности это? Ну, давайте. Кому? Мне, вы же у меня будете забирать. -то. Я вам расписку, акт даю. А доверенность? Какое доверенность? Доверенность у меня. Это для сотрудников ГАИ. Нет, а мне я... не на машину доверенность нужна, а на то, что вы на имеете право получать... Да. Нет, что у меня имеете право забрать холодильник. И опять же, расписка от 15 октября вы пишете. Ребят, сегодня какое там? 9 ноября. Ну как так? Еще и подтверждаю бессрочное согласие на обработку персональных данных. Нифига себе. Представляешь, без доверенности приехали. Я только знала. Угу. Да, их менеджер-то этот, как Марина, говорит, с полным комплектом документов приедут. Все нормально. Вчера нормально. Так она и сегодня звонила. Не вчера. А mm -hmm. Я, я А роспись всегда вот ваша, да, получается? Сотрудник. Нет. Так вы и есть сотрудник? Да. Компании. То есть ваша да. роспись? Mm -hmm. Ни фамилии, ничего. Просто якобы отдал какому-то сотруднику. Недоверенности. Что за... Ну, вы забираете тогда документ? Приезжайте с доверенностью. Сейчас, секундочку, да? мне скажут, что вы не хотите отдавать. А, да, пожалуйста. И все, да, я да. поеду, чтобы... Да. Ну, вот вот. да, давайте, конечно. Я скажу. А вы тогда, только, я скажу, когда вы покажете все, что у вас в руках, потом на меня, и я тогда вам говорю, да? Так же будет честно? Чего? Вы показываете, на видео снимаете сначала те документы, которые у вас в руках, потом говорит, вот по этим документам вы готовы отдать. И я объясняю, что я без доверенности не готов. Вот так часто будет видео снимать. Ну, Пожалуйста, да. вот, вот такой акт, да? Все, доверенности у вас нет, правильно? Вы сотрудник передать сотруднику ДНС? Я не знаю, во-первых, кто передо мной, доверенности у человека, который передо мной нет. Поэтому я не знаю, сотрудник ДНС вы или нет, доверенности у вас нет. И даже в этом акте фамилии ничей нет. Вы даже... То есть вы не передадите холодильник. Без доверенности? Нет, без доверенности нет. Нужна доверенность. С доверенностью приезжайте.